Привет, я Шок. Сейчас я тебе включу мувик, которому уже 4 года. Там буду я. Там будет мой Биг Стар. И там будет моя игра спустя 2 года после начала игры в CSGO. И тогда я еще не был ютубером. Смотрим. Почему я вспомнил про этот мобик? Я увидел его и подумал, а как я играл раньше? Искал демки, на фесте не удаляются, в CSGO 100%, но из ВКонтакте нет. В общем, я заказал хайлайт за 150 рублей. Скинул ему демку, это был май 2016 года. Тогда я играл с Тигром, Эриком, помните? Кстати, насчет Эрика. Я его не просто так упомянул. Он сегодня в Дискорде, Эрик. Доброе утро. Вот так вот. Я ему скинул демку, сказал, какой у меня ник, что я сделал, в каком раунде, с какого оружия. Я скидывал много ему мувиков. Но самое главное, есть демки. Поэтому мы сейчас посмотрим, как я играл в 2016 году. Поэтому мы полетели. Только, пожалуйста, перед началом этого ролика, не забудь поставить лайк. Чем больше лайков, тем больше людей видит этот ролик. Таков и ж гребаный YouTube. Я загружаю демку, который 4 года. Я не знаю, каким образом. Что как за он... слышу да, я тоже это не понимаю. Но сам факт того, что КСГО 2020 года запускает темку 16, это хороший вопрос. Как? У меня была аватарка НИП. Я почему-то обожал их логотип. Смотрите, какая у меня стрельба красивая. Я был бигстаром. ничего не изменилось, брат. Да? Я был бигстаром. Да ладно, я два года спустя был бигстаром. После начала игры в КС. А, я помню это звание. Я на бигстаре очень долго был, очень долго. Я еще в Грузии был в этот момент. По деглу отмена Прикинь по... демку, прикинь дымку я буду Да, я думаю, ты найду, бро Я думал, вообще в этой катке ты будешь Не-не, посмотри, я с... с дегла очень плохо был Сейчас без шуток лучше, без шуток Я очень много АФК шел раньше Почему я АФК шел раньше? Раньше я занимался пабликом ВКонтакте, Жизнь Ютуб, если вы знаете И каждый раз... Э... Я делал посты, если какая-то новость выходила, я должен был в фотошопе делать пост, новость публиковать ее И во время всего этого дела я играл в катки И в каждой катке я был АФК, почти в каждой Это было ужасно, но я делал в одновременный пабль вконтакте Благодаря которому я и заказал тот мой, потому что деньги откуда у меня были бы вообще в таком возрасте Мне же было 11 Пошла пистолетка. Это, это старая карта, еще понял? Ну, конечно. Я думал, она обновится полностью. А, чувак, как это возможно? Не знаю. Так, я вам... Слушай, но я бегаю нормально. Смотрю в пол, смотрю в пол. Смотрите, прицел где стоит. Неправильно, позиционирую прицел, а отсутствует. Не, не убиваю. Пикаю пелас. Шумлю. Слушай, ну я отгадываю, где противник. Не, все, меня зажали. Меня зажали со всех сторон. Стреляю куда-то и вылезу зачем-то. Так, ретейк Эрика. Аккуратно играю. Аккуратно, аккуратно играю. Кидаю гранату. Хорошая граната. Хорошая стрельба. На Бигстаре. На Бигстаре, заметьте. Неплохо Граната хуева, кстати, была Ну, ты, чувак, я всегда блогерил гранаты Я ситуация 2 в 4 Я слышу то, что ко мне кто-то лезет Ставит бомбу на Б но я бы пошел бы с прицелом в кичин сейчас Вот здесь... А, смог ну Кто такой я в жизни смог? Не видел сейчас Чтобы смог кинули прям джангл Я такой не видел Джангл Ой, убиваю ладер очень хорошо Наводка есть И боюсь прыгнуть Есть Это что такое? Я, чувак, его мысли быстрее меня. Я помогу тиммейту? Я помогу тиммейту? Да. Эрик, минус 4. 2 в 4. 2 в 4 мы забрали. Дормально. Кидаю Кидаю смог ванвэй, заранее выхожу. Делаю смог килл. А как это? Не знаю. Это двойная игра, понял? Он подумает, что он будет что? чекать ванвэй, понял? Да, да, да. А ты башишь смог. Подо мной чел. Я слышу это. Кидаю гранату, кстати. Но... Открываюсь очень открыто. Это, это момент смувика. Да, да, это момент смувика. Ну, <laughs> Нормально. Нормально, смотри, минус 5. Пистолетка. Вот по пистолетке я точно могу сказать, изменил что-то или нет. Вот пишу, так. я так же делаю. Я делаю так же. Но возможно, это рабочая схема, я может быть сейчас сделаю кил. Так, ситуация 2 в 4. Хороший кил. Своего хочу убить Ничего не извинилось? Да. Не, ну с 5 он нам не попасть Не-не, чувак, я открываюсь, я здесь мертвец, должен быть 100% Игра заканчивается, и возможно Меня сейчас повысят до беркута, представьте, это будет в записи Не-не 995 побед было, видели? Сейчас у меня 1700 побед Хм, прикольно 1000 побед я играл так Слушайте, ну что я могу сказать? Я... Ну, честно, я вижу то, что я стал лучше играть. Но мне этого не хватило, я хочу посмотреть еще. Как я познакомился с Эриком? Привет, я подписчик. Круто! Это же сам Шок мне ответил, гадила! Как, как мы начали общаться после вот этой хуйни? Круто! Привет, у меня для тебя вызов выпипал ли травалка за 25 секунд. Удачи! Если не выпали, что засу ебавные палочки. У тебя какие-то очень экстремальные видят. Закрой, закрой, закрой, закрой. Эрик, Термин, Термин, Термин, торвин. Ка как ты пошел? Как качество ты, Вадим? зажрал? Через 20 минут зажрался. Уже аватарка другая. У меня было. У меня биполярка, я каждый менял. Кстати, я без кинов играл. Кто мне пишет, я мажор? Я без кинов играл. Без скинов вообще скинов не было. На этот вантапик. Смотрите, на водка. АФК опять поступишь. Опять спрыгаю. Не, у меня какая-то проблема с прыжками была. Опа. Спиной, Лека <свист> же, Да Так, пистолетка. Если вы помните, я на меду очень часто выходил в окно, но сейчас я решил. Я сейчас решил выйти под БМ. Один уже. Один в пять. Первый есть. Я, я, я клянусь, помню. Это этот мой раунд. Мой? Я помню этот раунд, чувак. Я помню этот он раунд. Он он раунд. Он не засал, понял? Ножи пошел. Да. Второй я, тоже. Я, я, я, я выиграю этот раунд, чувак, я клянусь, это помню. И сейчас я на него прыгаю, убиваю. Я помню раунд 4 летней, летней давности. Чуваки, 33 на 18 с двумя ботами. Потянули, да, это вообще. очень хорошо. О, опять новый Ник. Двер -двер не жесткий. Сейчас бот. я должен сделать Эйс. Первый есть. Смотри, см как... Да, продолжаю стрелять. Чтобы добить вам, наверняка Мидл. Как хорошо, как хорошо сделал. Я убил на лонге и у синего, чуваки, это помню. Какая наводка. И сейчас он должен к синему подойти. А, он на синем прямо находится. Минус 5. Ну, он крутой на самом-то деле, но я не думаю, что я этот подмовик брал, бро. Без шуток. Это не, это ну не подмовик. Да, это не подмовик. Ну, вот. 27-21. Чувак, я круто играл. за да, раньше нормально играл. О, -о, -о, -о. Эрик Лоу, скиллфак. Я помню, я помню этот ник. Чувак, что это за дикий? Ну, мне нравится, мне нравится, как он выглядит. Уже скин смотри, могу, как, я, как я плаваю по карте, офигенно Смотри, я, я как на вообще все, на что их строим, ничего Ай-яй-яй, не-не, просто, ребят, мена Ну, какие я подбирал ники классные У меня каждая катка была, разные ники и аватарки Это... Это у меня диагноз какой-то Я помню этот раунд, бро, я просто... Это офигенный раунд, смотри я сейчас этого человек убиваю Иду э, в дверь простреливать Нет, же, лог убиваю И сейчас простреливаю дверь, чувак, смотри Это же, шика... <свят> чувак, это же шикарно Опять радуюсь <свят> Это очень, смотри, я радуюсь, Господи 2-2 на 21, один. он тоже хайтап Рему Тактикс Я опять был за Гаприо, Рему Тактикс Да ладно, короче Я играл в... В... а в команде И мы назвали себя Рему Рему это означает, кажется, привыкший проигрывать, либо что-то подобное, короче, на что-то Эри, помнишь Рему Тактикс? Дитя Рак, это мой одноклассник Вот до сих пор четвертый новый Нож, кстати, у тебя появился Я помню, я помню я очень, я очень жестко ставил ставки на CS Gлон же. Очень жестко. А -а -а. И этот ножик, он стоил 70 долларов. И вместо того, чтобы поставить ставку, я вывел его, и поиграл и потом закинул и проиграл. Моя максимальная ставка была 300 долларов, я проиграл все за раз. И все. Вот я заулынил и все проиграл. И после этого больше не ставил. Это минус 5 будет, да? Да. Первый есть? Один в пять. Один в 5 я возьму. Ну ты, я не знаю, раньше пиздец я играл. Они а, не, не чувак, тут мне кажется слабые игроки были просто. Но по сути это здесь должен сделать очень красивый флик, я помню. Боже, чувак, чувак! Не успеваешь, к сожалению. Чувак! Такие красивые. ну они тебя пушили как вообще. П прямо сейчас, той. прямо сейчас я вам покажу мультик, как это получилось в 2016 году. Я помню этот раунд Я буду на... Я на меду сделаю фраг на отходе Потом смог Зайду Короче, они все будут крутиться около меня Вот, первый килл сейчас будет в голову Первый есть И сейчас я их просто в круг убью всех Проиграешь, за да, раунд? Не, я выиграю, я выиграю Смотри, как я красиво играю Просто в ряд Просто в ряд в голову Нет Что, я выиграю его? На ниточке Да, на ниточке, бро Ну, у меня так был да, чувак, я, я, я, я за чека, я разбогател. Какой красный, какой он красивый, да, этот профиль, смотри. И, эм... И логотип какой-то радужный. Зерновка. А, ну да, да, зерновка. Да, прилив зерновка гребс. А, Вой! Я, я на этом, я в это время, знаешь, где был? На эзидропе. На, Что на было? мой ножик. Сапфир. Да. Это уже последний момент, потому что уже я стал ютубером, уже были скины, уже был глобал, и здесь я сделаю последний момент, который я уже скидывал своим мувимейкерам. Кстати, нужно вернуть бы это дело на самом деле. Почему бы и нет? Слушай, прикольное время было. Так, я ситуация один в 3, Делаю первый килл, убиваю Пелос и на no просто стейрс Это очень красиво, я должен порадоваться. А где моя реакция? Я уже глобал, мне это не нужно, Я уже зажрался, боже, да. я вообще похуй. Да, вообще живу один раз, боже Ладно, ребят, это было очень круто, правда Я так сейчас ловил лютую ностальгию. Когда приходит Тигр в Дискорд, у нас получаются реально шикарные ролики. Этот ролик ламповый точно для меня останется. Я это буду пересматривать через годика, два, три. А если ты вообще меня давно знаешь, я думаю, что это для тебя будет прям тот роликом ностальгии. Не знаю, я тогда не стримил и не снимал ролики. Как ты это мог у меня вообще знать? Я не знаю. Ну ладно, в общем, спасибо большое всем. Это... Были мои катки на Бигстаре. Что могу сказать? Я неплохо играл. Мне нравится на самом деле. Я был не тем Бигстаром, который сейчас, мне кажется. Вот мне интересно, если я был бы сейчас Бигстаром тем, который был и сыграю против настоящих. Как я бы отыгрывал, интересно. Ладно. В общем, чуваки, я хочу очень сильно попросить нажать на кнопку подписаться. И если ты уже подписан, на колокольчик. Вот прямо сейчас. Не поленись, нажми на колокольчик. И когда появится окошко, выбери получать все оповещения. И ты будешь знать о каждом выходе моего ролика. С тобой был я Шок и Тигр... Пока, и реально классный ролик получился, а я иду записывать новое. Удачи.